Только все произошло после нашей последней встречи. Незаконно! Я спас их! Я регенерирую! Это циркуродов? Твое село после школы! Ты как понесли, что ты ловил Господа, а все умерши по нему вчера? What you going that?